Друзья, у нас новый airdrop от SuperStep, в котором раздаю 1000 монет GMT и NFT в виде кроссовка. Распределение будет 21 июня. Полное описание и ссылка на регистрацию будет у меня в телеграм канале. На него ссылку оставлю в описании под этим видео. Что необходимо сделать? Пройти регистрацию, привязать MetaMask и нажать кнопку получить NFT. Я сделал наоборот и мне показалось это легче сначала привязал метамаск потом в этой области у меня появилась форма, куда ввел почта, пароль дальше нажимаем кнопку подтверждения чуть ниже будет вот такая вот рамка с кнопкой нажимаем на кнопку, выпадает ваш NFT в виде кроссовка и на этом все ждем распределения и дальнейших новостей сеть у токена Binance Smart Chain если так нужно чтобы видео не было совсем пустым и коротким решил добавить еще один дроп очень легкий где нужно лишь вести почту и подтвердить ее ссылка на этот пост у меня будет в описании под видео прямо на него чтобы вам долго не искать среди остальных дропов обратите внимание что для таких раздач где нужно подпись в метамаске делать Создайте новый кошелек. Отдельный. Ничего сложного нет. В своем MetaMask нажимаете создать счет. Здесь вводите имя счета. Дальше не забудьте взять реквизиты счета, то есть приват-кей Для дальнейшего доступа к своему аккаунту. То есть кошельку MetaMask. A. Все. Вот ваша реферальная ссылка. Здесь можете приглашать друзей.